Добрый день, уважаемые коллеги, начинаем нашу предматчевую пресс конференцию перед вторым матчем первого раунда конференции ДЧ Динамо Минск. Главный тренер Минского Динамо Артемий Перчелядинский и капитан команды Сергей Михайлович Кисляк. Если есть вопросы, Добрый давайте начать. я переведу. Да? Да. Да. Да. Да. Вот вопрос для вас. Если вы довольны результатом, который получили, мы считали, что вы фаворит здесь. Результат, говорится, конечно, хотелось бы победить, но вы сами должны были понимать, что мы играли не дома у себя. Конечно, можно считаться фаворитами. Окей, но... okay, минуточка. Да, они не сожалели победу, но требуется иметь в виду, они не сыграли кудкуче. Продолжайте, И имелось в виду, что мы играли как бы не дома. Вся эта была домашняя наша игра, и результат, наверное, равная игра, если касается именно игры, что равная игра была, и результат, как бы, наверное, скорее всего, закономерный пока что после первой матчи. Да, как уж ты вечерняя, как у нее играли год куче, за субботой год куче, то бьет было много больше и результат бьет более вечер. Ага. Доброе. Ой. Какая задаванная игра? Какая задаванная игра? У вас сработала система? 3-4-1-2. Наша команда уже мало и игры. Как вы довольны игроком вашей футболиста систем 1-2-3? 3-4-1. такой? Нет, это была наша система, Это, это ваша. Да. я своей системой? вместе вопросы брали. Вы довольны вашей системой? Ну, мы разбирали соперника, смотрели и, скорее всего, мы ее раньше не использовали, если касается этой игры, то в принципе моментами были хороши, хорошо получались. Они ранее не использовали твой систем, сейчас пробовали и смотрят это хорошо. Ага. Дальше? О, я буду за Сергея вопрос. Как он был на территории? Как он был у нас с Как он выглядел? как они mm -hmm. uh, Сергей, как вы чувствуете отношения между двумя клубами? Uh, что вы думаете об Дечичьеве? Ну, команда примерно одинакового уровня. Первая игра это показала. Uh, экипы с Уна на истой ралли? Есть игроки, которые, Дэчичи, которые играют в сборной своей страны. Так что, mm -hmm. я думаю, Первого матча ничего не решилось, все решится завтра. Да. Uh, они кажутся да что они отговорли игры, игре, да что ничто не решалось на первой утакмici, но ожидают побольше результат в другой их результат. Uh -huh. uh, как би, Как вы считаете? там на каком уровне Дечич в с там э, экипами из э, Беларуси? На каком уровне? Ну, Велоруссию? Сложно Велоруссию? говорить, э, я не знаю, а. какой-то вопрос. Очень тяжело, тяжело сказать, да, на, сказать, на каком они месте были или да. боролись бы. Но я думаю, наверное, ближе к верхней части, части турнирной таплицы, наверное. Ну, не знаю. На это вопрос очень тяжело отговорить. Он просто не может быть компетентен, да, точный ответ на то, потому что это очень да, сказать. Не би осветить, вероятно, никого. Окей, окей, компетентен. А что за тренера. Uh -huh. Этот я вопрос пон... про и Дакича пон... уже был после игры, как видов он. Ну, да, играл. я понимаю, я понимаю. Что вам сказать про душен? момент у меня было неплохо. Единственное, что душен такой как бы, игрок, скорее всего, более, больше таранного типа, который может зацепиться за мяч, то есть навязать борьбу. Единственное, что, наверное, Хотелось бы это, чтобы Душин еще забил, да, это будет э, Что он бы... забил? Забил, гол, гол забил. Забил гол, ага, он дал гол, он... Хотелось бы, чтобы он забил гол, тогда чем отличается нападающий от других комплуа, он должен забивать голы. Хотелось бы, чтобы он забивал голы, тогда, я думаю, будет все хорошо. Да, я сам опять сказал, это немного дискретно. Неплохой, может быть и солидальный, и не так был лош. А? От него ожидают, что дает и что это его задаток, и он типа без А, хорошо. Сергея, как в таком то Да. Как вы чувствуете себя про этого мяча, который будет завтра вечером? Физически, и ментально. Ментально и физически. Все нормально, мы после игры готовились. Время было. Я думаю, что вся команда будет и физически, и морально. Он все чай нормально, окей, они все за зато и смотря да исправить. Да. И ментально и да. физически. Да вас. что вы Честно то когда та команда Как то? А Не, не, Динамо а... что вы считаете, если у вас преднос, поэтому что ваша экипа, вы играете сейчас... Ваши игры сейчас в течение. А, это, наверное, вопрос то, что у нас сейчас чемпионат идет или что имеется в виду? я просто... Наверное, да, здесь. что вы нахожу. Что? А, а, там, а, что -то. ну... Если казаться, сказать именно в каком физическом качестве вы хотите узнать, либо в качестве как мы вообще... Да, ли, жалите, да, ну, естественно, да знаете о, о, о квалитете физической игры или квалитете... Или в игровом. Одно, jedno, aha, da, jedno. Ну да, естественно, для любой команды, когда идет чемпионат, конечно, когда ты находишься в игровом тонусе, может быть и легче быть. Да. Но Извините, вы сами когда должны... Когда ожидает этот чемпионат, вы выиграны, и ожидает и исход. Да, и что говорится с другой точки зрения, то есть проблемы в том плане, что у нас есть травмированный плюс. Плюс вещи, которые, мы добирались сюда, то есть, Aha, как бы это, наверное, ураган. Снежные с, uh, с другой точки зрения uh, могут быть и проблемы, иерони су, морали, да, они свои вещи с со собой имели су туда, да, кажем, uh, на люди, кой okay, okay. uh, а и что касается завтрашнего мяча, план игры, есть вы будете менять или... Вы наверное. завтра завтра увидите сами у нас какие-то перемены или нет, Видите, что Все, Да, завтра увидите на игре. Ясно, ясно. Не жали да кого от игрочей, а дети чего-то мое запало за окку, кого-то Uh, Вы, uh, uh, как тренер, uh, что читаете, кто для вас, сами Opa. песни, да, no, и понял, с вашей кто... точки зрения, которые самые да, хорошие? Ну, я бы так бы сказал, наверное, не то, что там самый опасный кроки а вообще, если брать команду, в общем-то, видно, что команда, как говорится, сбалансирована, есть и молодые ребята, и опытные такие, da. как что с тече того, он не может содержать говорить кое он так не размишля, има и младших, и искусных игроков. И имеется в виду футболисты, которого опыта такого, как Бичераю, который показывает игру в нападении очень хорошо, мы его еще знаем, когда был у нас в Беларуси, он играл, то есть он был А как имя игроком? футболиста? Вечерай. Вечерай. конечно. Окей, Вечерай, они его знают уже, когда он играл у Луси, у Беларуси, и они смотрят, что он добрее играет. А вот Авенсанги тренером с участием на в Беларуси играл Криешин. Вы сейчас третий на вашей листе в Белоруссии. Какой у вас амбиции, желание на будущее до дальше? Задача бороться за чемпионство. У нас мы идем там на третьем месте, но до первого места э, там, тречка, если я не ошибаюсь. Так что все в наших руках, и мы ребят, надеюсь будем амбициозы за чемпионство. Да, у них мои амбиции, чтобы быть чемпион все у них руками и рады и тоже готовы. У ситуация, где да 7-8 дни были у Борголицы, другая, чем что-то иначе работали, да ли су себя Этот вопрос так и не бывает часто, это непримерно. Футболисты приезжают на день-два, играют и уезжают. Но он говорит, что вы уже 7-8 дней, если бы просто адаптировались на климат, если вам угодно, удобно здесь, если вам понравилось. Что касается адаптации, то, наверное, прежде всего, мы, наверное, не привыкшие к такому, у нас все-таки... Погода чуть похолоднее, как бы да. здесь потеплее. А, а, а, Плюс ко всему, то, что условия, как бы, то, что нам предоставили, то есть нас вполне устраивают. Ну, для тренировок имеются условия нас как бы, проживания, питания. И где мы тренировались, для нас созданные как бы, созданы условия хорошие. Хороший, да. Что касается хранения, пища, бородавка, услова, они несу то и добрый. Ну, Иван Бахаб не принял из-за из того, что в, играх, то есть в тренировке, когда мы там тренировались в Австрии, получил повреждение. И, и срок повреждения это, наверное, где-то около двух недель с минусом. Ну, нет, наверное, в нашей ситуации это, наверное, как, не то, что того, такого преимущества, но, наверное, нам легче, потому что мы две игры играем, получается, не на выезде, не дома играем. Так что для нас, я думаю, что, скорее всего, ну, особой разницы нет, но мы все равно, как бы, равен, равное количество, то есть этих, как, нет, забитый гол на выезде. То есть он ну, наверное, если у нас первая игра была домашняя, и мы сыграли один-один, то мы, наверное, больше нам на руку, что не действует. Э, гол забитый там, не дает никакого преимущества. Mm -hmm. Какой последний цель, момент у вас, какое у вас просто желание э, вы желаете, чтобы вы победили, и если будет, например, после, будет решено, если будут пенали, что вы думаете об этом? Нет, конечно, хочется решить вопросы в основное время. Задача в любом случае это победить в основное время. Да, они желают, иметь победу в том реальном времени, да, до, пенали, до я думаю, не сильно повлияет, но с болельщиками всегда приятнее играть, чем при пустых трибунах, да, это не будут наши болельщики, но ничего страшного, будет, я думаю, надеюсь, придет много, если много придет болельщиков Дечича, то будет хорошая атмосфера, это всегда лучше, чем людей не будет. Они говорят, что если дойдут навиачи то это будет одна прекрасная атмосфера, но в да, случае было много лучше, если бы это их навиачи поддержка. Но, конечно, не окей.